Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Знатные семьи часто забывают простую истину, как я заметил. И какую же? Знание – это сила. Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег. И чего? Взять его! <связь> Перережьте ему горло. Стойте, погодите. Я передумала, отпустите его. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Власть. Вот сила. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего ты, сильнее стал? Нет, не стал. Влияние растет, как растение. Я терпеливо взращивал свое, пока его усики не дошли от красной цитадели... До самого дальнего края мира. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильнее.